антикасты всем доброе утро ребят ну, что у нас утренний обзорчик акции посмотрим что у нас есть вчера у нас небольшого замка появились на английском сервере сейчас глянем или есть на русском так, накопление, неплохо зефир, за 3000 тысячи задоленных самоцветов, вообще копейки. Так, пак, снэк. Накопление, больше ничего такого интересного нету, да? Найм за итемы, 10 осколков, не поменяли так и ничего. 95, 1 плюс 1. Шопинг спри. Старенький шопинг спри, ничего они не меняли, клэшн лайтс. многие спрашивали как же на шестой день открылась начала показывать айдишки то что выиграл так что тут у нас дискаунт вчера монетки можно было с дерева достать я показывал дерево открыли островок Ну, все те же самые плюхи, ничего не поменялось. В острове все осталось. Все, больше ничего на английском нету, побежали на русский сервер. Может на русском что-то интересное есть? Так, русский сервер смотрим набор необычный набор набор накопления ну, накопления расходники но ну, тоже такое себе лиз зефир ну, кстати огники надо будет писаться там еще одному победителю гадайки не отдал так, смотрим тут подарок среды временные акции хватайка ничего себе на русском сервере хватайка это интересно хорошая хватайка как обычно обосрались <смех> Я даже это комментировать не буду, это просто пиздец. это русский сервер товарищи, чего тут удивляться? Просто жесть. Как обычно, ни хрена не работает. Дам. Ну, в общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Поиграли, наиграли, посмотрели. А -а -а, поехали на немку. Чекаем, что у нас на немке есть. Что там пишут? Короче, на русском, походу, у всех такая хрень. Не знаю, меня сотру и на немке частично. Хотя на английском, как видите, все нормально. Не знаю, с чем это связано. Тут нормально все. Или нет? не показывает, что-то вообще нифига может это у меня или у всех наверное скорее всего это не у меня потому что на английском лишь открыла все нормально а здесь что-то боится да забегу обратно на английский и попробую. Не, на английском все нормально открывает Clash and Lights. Все будет. Странно. Ну, что я могу сказать? Я надеюсь, так не у всех. Потому что это жесткий трэш. То, что трэш это оси пиздец. На микс 10 Ну, подождем, товарищ. Может, исправят сегодня. Так, суки, поехали. Палач и два эктоплазма. Два синих слизня. Так, я вчера делал утреннюю гадайку. Блин, не сменил. Не сменил канал. Еще сейчас зайду. Не, ну это печально. Короче, палачи, 2 октоплазма. Пусть пока заходит. А, не, зашло. Все-таки зашло. Сумка питомцев. Такое себя, может, и сюда зайдет, и будет все гуд такс, ой ой ой ой ой так аналитика комментарии что-то не заходит что-то не заходит ну и хрен с ним так Палач синяя слизнь, панда. Очень рядом был. Но у нас палач и два синих слизня. Так, палач синяя, слизь, тритон рядом, когда стрим стрим. А, у меня джончик, стримы, умчик вечером на втором канале. А, палач. Наемный синий, снайпер, панда шаман, наемный убийца. Студент синий. Лучше барты и Немари это разные. Разборки универсальных. Куча видосов на канале. Смотри, Шабат Синяя слизнь. Нару всегда одно главное в акциях. Палач. Короля возьми, синий тритон не слизь бочка синий панда череп синий слизь ну рядом рядом рядом рядом но но не очень все пишите комменты, ставьте лайки ждите новых видосиков всем удачи всем пока